Нейси Пелоси планировала посетить Тайвань еще в апреле, но тогда визит отменился. В июле в средствах массовой информации возобновились слухи о том, что Пелоси прилетит на остров во время азиатского турне. 2 августа в Тайвань вылетел самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что визит Пелоси расценивается как подрыв суверенитета Китая, и США понесут за это ответственность. Китай отреагировал на этот визит максимально жестко. В провинции Фунзянь, откуда практически видно, Тайвань проходит военные учения. Все рейсы, вылетающие из этого региона, отменены. Обстановка, которая сегодня сложилась в отношениях между Соединенными Штатами Америки и КНР, Китайской Народной Республикой, представляется весьма напряженной. И ситуация она во многом связана с тем, что Китай категорически против того, чтобы... Официальные лица Соединенных Штатов, в том числе представители Конгресса, в том числе представители Сената Соединенных Штатов, посещали территорию Тайваня. Этот визит Нэнси Пелоси, о котором неоднократно говорилось, он является визитом, ну как можно выразиться, не неофициальным или точнее полуофициальным, поскольку... Администрация Байдена, она, с одной стороны, не может контролировать деятельность конгрессменов и сенаторов, в категории которых относятся Нэнси Пелоси, но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что она является официальным лицом Соединенных Штатов, и, таким образом, для международного сообщества это знак того, что Соединенные Штаты продолжают развивать контакты, межгосударственные контакты между Тайванем и США. Последствия совершившегося визита Нэнси Пелоси на Тайвань однозначно будут. В политическом плане это, конечно же, дополнительные голоса избирателей Демократов и Нэнси Пелоси в частности. А, следовательно, определенное укрепление администрации Байдена и первая дипломатическая победа, за которой последует еще более жесткое давление на Китай. Можно говорить и об укреплении позиций тайваньских политиков, ратующих за независимых. Зависимость острова. Конфликт между Китаем и Тайванем нарастает с каждой минутой. Возможен ли мир? Дело в том, что в настоящее время международные отношения развиваются крайне хаотично и предсказать траекторию развития событий в системе современных международных отношений очень сложно. Проблема имеет более чем 70-летнюю историю. Ну, то есть мы знаем, что вообще проблема Тайваня сформировалась после Второй мировой войны в 1950 году. И вот мы можем с вами представить, да, что за последние сказать, 70 с лишним лет да, как бы никакого очевидного прорыва в развитии этих отношений не сформировалась. Россия в свою очередь полностью солидарна с Китайской Народной Республикой по поводу тайваньского конфликта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, США выбирают путь конфронтации вместо уважительного отношения к проблеме Китая. Ничего хорошего это не сулит. Здесь можно выразить только сожаление. Карина Саяхова, Универньюз.